хочу представить вашему вниманию вот такую вот цепочку она была сделана в технике макраме вот и можно вот так вот Ну это узелковая техника техника макраме ну, многие конечно знают. может быть кто-то новенький вообще не знает и сегодня я научу вас плести вот такую вот цепочку чем она нужна она плетется очень легко без всяких каких-то там больших знаний вот тут плоский квадратный узел вот это вот а это узел фриволитэ вот кажется видите вот я не знаю так близко снять тут видите такие вот узелки значит что мы делаем это такая теория значит на основу крепим подходящие нити да, завязываем один квадратный узел потом делаем 6 узлов фриволите с этой стороны и с этой стороны и опять завязываем квадратный узел. ну в принципе и все потом просто идут повторения от квадратного узла опять 6 узлов фриволите здесь тоже 6 узлов и опять квадратный плоский узел и так далее и можете плести сколько вашей душе угодно или сколько вам нужно на самом деле если вы делали какую-то цепочку на шею, ну, можете заранее отмерить, сколько вам надо, размер, какая шейка будет взята, да? размером. Возможно, вы хотите что-то такое более удлиненное сделать, возможно, вы хотите пояс, возможно, вы хотите потом соединить две линии вместе, между ними пустить ну, какие-нибудь бусинки или кольца соединительные. Ну, то есть это база из которой можно потом делать какие-то украшения, пояса, возможно, просто использовать как беечку, обшивая какой-нибудь край, платьишко, или даже, не знаю, там, свитерок, вязанный крючком, и понизу идет беечка, платье, карман, джинсы, использование огромно даже сейчас может я и не вспомню, если кто-то придумал для чего-то другого, что я назвала, напишите в комментариях, для каких целей, ну, я, себе, что вот можно карман так отделать, знаете, на ну, кармашек джинсовый какой-то, вот так, опять же, украшение сделать, возможно, у меня есть такие прекрасные бусины, тоже фиолетового оттенка, и я думаю что возможно я вот сюда э, в серединке ставлю эти бусинки и посмотрим что из этого получится ну, скорее всего какое-то такое украшение на шею э, вот. но сегодня в этом уроке мы будем рассматривать только как делается непосредственно вот эта э, цепочка вот хорошо сейчас я вам покажу ее значит это один в сторону. Хочу делать с другой ткани, заодно посмотрю, из, из, из другого шнурка, хотя это даже не шнурок у меня, это все-таки у меня э <клевизм> пряжа ну, с искусственной ниточкой. Вот. А, в общем, я возьму другую пряжу, другого цвета, сейчас подумаю какую, и мы сплетем еще один такой, такой, и, и, и еще такой, еще один такой образец цепочку вот а в других видео я покажу отдельно что такое плоский узел ссылочку размещу что такое из чего из каких узлов состоит узел фриволите тоже ссылочку значит разъяснительную с разъяснительным уроком оставлю внизу вот ну все в общем начинаем работу давайте сейчас я отключу камеру и приготовлю и будем дальше снимать Ммм. <sighs>